Какие жалобы приводят пациента с диагнозом острый айтид к врачу? Что делает врач с пациентом, когда поставлен диагноз острый средний айтид? Кто же ждет такого пациента с таким диагнозом? Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, в этом видео вы узнаете, что такое острый средний айтид и как его лечить. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца, чтобы разобраться в этом вопросе. Острый средний айтид. Это, пожалуй, самое частое заболевание как у взрослых, так и у детей. Это воспаление барабанной перепонки. Характеризуется несколько стадий, и соответствующие с этими стадиями проводится лечение. Первая стадия – это катаральный отит которая характеризуется заложенностью уха, боли в ухе и чаще является не самостоятельным заболеванием. А причиной этого котарального отита является сопутствующее заболевание, такие как ренит, синусит. В эту стадию проводится симптоматическое лечение, это капли в уши, антибиотикотерапия обычно не назначается. Вторая стадия ⁇ это острый средний отит. Это уже самостоятельное заболевание, которое лечится также симптоматически, температура тела повышается до субфибрильных цифр, характеризуются острые боли в ухи, также э, проявляется как снижение слуха, и уже в эту стадию помимо капель в уши назначаются антибиотики. Третья и четвертая стадии это уже э, осложнение острого среднего отита, это острый гнойный отит когда есть гнойное выделение из уха. В эти стадии однозначно назначаются антибиотики и проводятся кроме консервативного лечения и медицинские манипуляции, которые совершает врач-оториноларинголог. от Какие жалобы приводят пациента с диагнозом остеротит к врачу? Такими жалобами может быть снижение слуха, ощущение заложенности уха, дискомфорт в ухе. Боль в ухе, боль может быть как острая, так пульсирующая, заложенность носа, выделение из носа, повышение температуры тела до 37 и чаще 38 и выше. Каждый раз, когда я прихожу в гости к друзьям, первым вопросом они меня спрашивают не как у меня дела, а что делать, если у ребенка заложило уши или появились сопли. Я, конечно, отвечаю, что первым делом нужно показаться врачу, записаться на прием к ларингологу с этим затягивать нельзя, это может грозить серьезными осложнениями. Что делает врач с пациентом, когда поставлен диагноз «острое средняя айтип»? Такому пациенту однозначно проводится отоскопия, это исследование наружного уха, исследование среднего уха, это тимпанометрия, проверяется слух, это аудиометрия, и э, составляется план лечения. Это симптоматическое лечение, назначение капель в ухо, обезболивающей капли или же капли с антибиотиком. Однозначно проводится восстановление э, носового дыхания, это капли в нос. Также назначаются клинические анализы крови и по результатам всех исследований, возможно, будет назначена антибиотикотерапия. Что же ждет такого пациента с таким диагнозом? Э, обычная э, нетрудоспособность 5-7 дней. После прохождения лечения у лор-врача прогноз благоприятный, восстанавливается вслух и уходят все болевые ощущения в ухе. В Альфа-центре здоровья накоплен большой опыт лечения пациентов с острым средним оситом. Если вы столкнулись с такой проблемой, пожалуйста, приходите к нам. Чтобы записаться на прием к врачу от Арины пожалуйста, нажмите на ссылку под видео.